Меня зовут Виктория Кузнецова, я из города Новочеркасск. Я проходила курсы по микроблейдингу. Школа мастеров действительно это профессиональный центр. И я очень рада, что я познакомилась с такими преподавателями. Они все четко, ясно объясняют. И сегодня уже последний мой день. И действительно не хочется уходить, хочется еще сюда прийти. Больше позитива получать. В общем, рекомендую школу мастеров, приходите, не стесняйтесь, обучайтесь, это в дальнейшем поможет вам.